Всем привет! Меня зовут на сегодня Артуром, поздоровайся. Не спрашивайте, почему у меня такой гомош, просто хочу его поминать. Ну а сегодня мы... На сегодня у нас игра... Остань! Майнкрафт, но мы не можем Умереть. Ну сейчас он ардаллап умрет и мне придется его заново воскрешать. Чекайте, чекайте. Дай подписчикам показать. Шучу, у меня же нет подписчиков. Карамисли. Карамисли, мисли, мисли, мисли, мисли. Мисли, мисли, мисли. Братан, смотри, я могу дропать эти шлемы. У меня их уже инфинити надо. Так куда вы все еще? Эм, ты будешь умирать сегодня? Давайте я просто телепортирую в самую жопу мира. А именно пропишу всем левитацию. что сдохнешь все равно. Ты из воды то вылези. от а, забыл, да. Левитация этого уровня не очень. Ё-моё! Я к тебе падаю в кроватку. Кто купаешься в море? Артем! Да, Че да. ты стоишь в воде? И все, поздравляю. Сейчас небольшая это. Перемена надо кое-что сделать. Не секундочку. Так, ну что, пауза закончилась сейчас? настрою камеру я зашел на блок я вскопал все что там было но мне ведь прыгает кабина хотите надеюсь что нет это все мне будет знать зашу, конечно на будешь конфетс Над каким? Когда у меня когда у меня в игре сказали хорошо, мой друг нет плохо. Это где, собственно? А в Мира. М -м ты не же меня был, а я хотя бы себя друг друга увидим. далеко от этого так ща, подождите мне тут кое-что надо сделать 5 нет не хотим я хочу сейчас отключить этот э, датапак нафиг не спрашивайте зачем просто И написать real loud, чтобы мы упали. Эй, Примооо, я упал. В водичку. А где ты? Да поступить. как в воздухе я к тебе телепортировался? Ты где, ё-моё? Ну где? Вот я тебя вижу ты. Я тебя нет. Сейчас тебя телепортирую к себе. Буль-буль-буль-буль, задыхаюсь. Видишь, я отрубил детапак нафиг. А у тебя до сих пор это в голове таких А, ну да, кстати. Будешь нюхать бабру? Как ты летаешь? Блядь. А. -а, -а. Короче, видос назовем вёл... Майнкрафта, Майнкрафта, Майнкрафта. Нельзя пройти, но орду проходит Майнкрафт, но я мешаю ему в креативе его пройти, да? Нет. Да. Ах ты съел Дрим! Ты ноудрик. Ай, почему это замедлился? Да куда ты улетел там? Куда мы лезем? Куда мы лезем, боже? Куда? А что ты мне сделаешь, я так просила? А что ты беги? Беги, я тебе путь сломал. Туда беги. Куда-нибудь уже. А, стой, подожди, братан, братан, братан, ну стой, стой, стой, стой, стой. Стой. Сейчас у нас поменяется немножко тематика видео. Сейчас, подожди секунду. Мне надо кое-что на сайте поменять, вот тут. Ага. И теперь при касании земли и других блоков ты будешь терять свои вещи. И земля превращается в бедрог. И камень тоже, кстати. Тебе перечислить то, чего ты не можешь касаться. На на вся земля ту-ту. Если ты коснешься земли, то ты проиграешь. Поэтому я отправляю спектатора смотреть за тобой. Пишу спектейт. не открывается. Чё, нету уже ли Пачка фигуры. Землю тебе нельзя касаться, земли. Ну, это вода под землей, а тебе нельзя самой земли касаться. Удалить этот датапак. Удалил. Удалил. Что-то обратно... Давай, э, давай на то, чтобы э, лодка при столкновении с водой образовала лед. Это быстрое О. перемещение. А, а, Все, я добавил его? Ну ты заходи уже. Сейчас я при вас продемонстрирую, как это работает. Берем лодку, лодка, лодка. лодка. Берем вот такую вот лодку и садимся. Но так она не будет работать, поэтому убираем ее нафиг и садимся вот так. И вот это теперь происходит вот так. Братан, телепортируйся ко мне. И садись ко мне в лодку. Эти тебя тп Ты сел ко мне в лодку? Смотри. Вруби, кстати, эту музыку. Почему мы опять ролик записываем, когда ты с телефона? Да блин. Нет, я имею в виду, что ты у меня с телефона, а не с ПК. Ты посмотри, ты видишь, что эта лодка делает? Она весь, всю воду в лед превращает. А год ты прокатишь меня? Давай, поехали. Да ну, что ты делаешь? Что такое? м run, run, run. так надо диск поставить мирный м Поесть это не исправить короче судись комны в лодочку как обычно ты где а да нибудь -а. не будь в воздухе. А, вот. Садись в лодку. И катай меня. Ты что ты дел... Ты можешь нормально ездить, боже. Эм, что у меня с инетом? Или это у тебя? Что ты делаешь? Можно вопрос? Ты не катаешься. Нормально катай, или иначе я удалю этот датапак нафиг. трек сейчас я прибавлю эм, я уже и так прибавлю. ну ладно <реклама> вот ты можешь нормально кататься пожалуйста ну куда ты поехал то <свист> Жесткий дрифтер. Да еще долго? Да еще долго. А, блядь, мотер, Давай каждый на своей лодке. Будем гонки на лодках. Стой, братан. Становись. Уберё... Остановись. Вот, оставь свою лодку в ту сторону, куда ты смотришь. Куда поехал. Вот. Поехали в ту сторону. Я поехал уже. Опоздал уже все. Надо было раньше говорить. Ба бры бры бры бры, -бры, -бры, -бры. А, Лисичка. Птичку убили. А где ты там не вздыхаешь? Так может потому что ты не под водой? Да что ты ко мне сел? На, в свою лодку садись он туда. И поехали. Гонка на лодках, поехали. Так, ну да. Ну не пофиг. Я тоже не умею. Видишь, как я рулю, блин. По светам дисгана. Ты меня сейчас обгонишь. А, нет, не обгонишь. У тебя лодка-то сломалась, что ли? Алло. А где ты? Соглуп. Лёд ломаю. А, ш... а что если эту лодку засунуть под воду? ё я сам себя в ловушку эм, она здесь не ставится, лодка. Не, реально, что будет? Вот смотри, я поставлю сюда лодку. Сейчас разолью воду. Ломаю достаточно места. А, нет, не вовремя поставил. Ставлю лодку. И теперь... Мэджик, я закрываю лодочку в... Это где это, собственно, реально? И все, и лодка в закулысье. Лодка в закулысье. А чем мне вода-то? Я в что произойдет? А если я тебя найду? Э -э -э, не я думаю, что так, а что если будет под... Да, ну, вот -мо. Какой я жопе, а? Да. Так. Ч с лодкой-то, блин? А, она же скользит все время. Так, говоришь, мимо проехал. Гонщик нелегальный. Профессиональный. Опа. Водопады. Буль-буль-буль. Лодка, ты что, пьяная, что ли? Не понимаю, что с тобой не так. Ладно. Продолжим из дерева. Я нашел бесконечный заточик. Воды нет. Ам... Я промолчу. 557.551 61 23. М. А о чем мне не нюхать? 83 чего? Где тут 83? Сейчас буду 83 искать. Я хз как это и делать? Ну ладно. Так, 50 60 62. Лучше пешком пойду. Вот восемьдесят, а вот три. Вот восемьдесят три. Не восемьдесят а, а сколько? Восемьдесят семь. Восемьдесят семь. Вот восемьдесят семь. Восемьдесят семь идут. Восемьдесят 617 Я вообще не знаю, как тебе искать лол. Я пока не мешаю. <решев> так вот эта лодка подо льдом, это очень красиво в облачках ес. Yes. Она в закулысье. Да -мо. Ой, короче, г. Тимараков вбивает. И спрашиваю, почему, всем пухели. С был, как всегда, пиццеты артемчик Всем пока-пока.